Мы занимаемся обработкой камня для амфитеатра. Делаем, так сказать, камни для мостовой. Вот такие они должны быть. Ну и часть ребят эта Мешалочка вот такая слабенькая, но работает 10 раз. На. Против камня.